Смотрите, мы социальные существа, вот человек не одиночка, он социальный, и он с кем-то по жизни все время образует альянсы, союзы, сначала ребеночек с мамой, потом начальники-подчиненные, потом супруги и так далее, подруги, партнеры по бизнесу, вот по проекту, даже команда по отдыху, по рафтингу, там, по яхтингу и так далее. То есть мы социальное существуем, мы с кем-то соединяемся. И, конечно, получается, что в этом случае от того, как это совместное соединение произойдет, зависит наше хорошо. Поэтому все-таки какой-то процент ответственности мы так легко перекладываем на человека. Это так работает. То есть мы не можем полностью вот сказать, вот ну челкой сказать, я такая самодостаточная, вообще никто не нужен. Но ну, окей, сколько тебе будет времени, никто не нужен. Два часа, два дня, две недели. А потом все равно придется пойти к людям, потому что человеку одиночным, одиночкам плохо. Еще обратите внимание, кто одинок, и кто специально, чтобы не было стресса, всех разослал в сад, вот разметал, раскидал, сидит значит, один э, дома, да, сидит один дома и говорит, теперь никто мне не портит жизнь. Мы попадаем в ситуацию, где статистика мировая показывает, что люди-одиночки живут меньше, болеют активнее, вот. И, собственно, даже заболевая, меньше шансов у них на выздоровление возникает, включая суциидальное настроение, мысли, потеря смысла, кризис, выгорание, депрессии. Одиночки должно быть плохо. Ребята, запомните это. Мозг подает сигналы социальному существу. Ты одинок, я тебе делаю плохо, говорит мозг, чтобы ты подумал, ты что-то делаешь не так, встань и меняй что-то в своей жизни. Вот что говорит мозг. Поэтому если вы одиноки, рано или поздно вам должно стать плохо. Это нормально. Эволюционно мы, как бы стайные животные, индивидуумы. Поэтому получается, что само наличие стаи, или вот этот вот момент, когда вы портите отношения с вами, портятся отношения, конфликты возникают, тоже дает нам чувство гормонального отрицательного контура, чтобы мы вот задумались о том, что я, что я не так делаю. Чтобы мы эволюционировали. А как нас иначе заставить эволюционировать, искать новые стратегии, если нам будет хорошо? Все, что можно не сделать, будет не сделано. Так мир устроен, так устроена чистая психика. Поэтому, когда нам плохо, называется как холотрубным дыханием, это очень хорошо. То есть в многих дыхательных психологических работах возникает ситуация, о, мы докопались до проблемы, давайте побудем с этого, давайте вот залезем туда. Психологи интересные люди, они хотя, охоту ведут на вот эти зоны боли, которые мы так вот из под Говорят, а давай посмотрим сюда. И там оказываются чудеса. То есть вот эта причина, почему, допустим, я хочу отношения, но бегу от них. Хочу, чтобы получилось я самоуважение, любое признание, но сама себе это не даю. И, и мужу даю всегда, что все хорошо, дорогой, меня все устраивает, он улыбкой. То есть... Вот эти моменты, да, мы, мы социально соединены, но вот этот вот стартовый шаг про свое счастье, он все-таки контрольный пакет акций у себя. И если я все время тотально, вот много акций бросаю на человека, от него мое хорошо зависит, даже пищевое вот, поведение сбрасываю на диетолога, сделайте что-то, чтобы я не хотела есть. Ну вот закончу тем, что надо не волей пользоваться, а создавать ту реальность, где у вас нет шансов. Вот э, я не случайно вспоминала про горы или про, вы на моей страничке можете увидеть, альфа-гравити, это вот подвесы на альпийских карабинах. Это условия, в которых я вынуждена быть в хорошей форме. У меня просто нет шанса быть другой. То есть ваше тело всегда идеально, Оно подстраивается под образ жизни. Хотите другое тело, меняйте образ жизни. Но создавайте себе сами зону, в которой вы не можете стратить такую территорию. В которой вы будете вынуждены просыпаться утром, у вас договор, договор с кем-то, вы ответственны, вы привели себя в порядок, хотите убрать квартиру, не можете, пригласите гостей, у вас прекрасный будет повод. То есть. Ой, отлично, отличная на... идея. Спасибо за тебя правильно, сознательно, да, и направляет свои поступки и привычки жизни в то русло, в котором вам только так и будет нормально без использования воли как насилия над собой. Никак не